когда они становятся искажениями. Если вы сравните свое сознание с фильмом, тогда ваши мысли — это одна секунда неподвижного кадра. Подобно фильмам и любому фотографическому носителю, мысли подвержены манипуляциям. Когда мы сознательно подпитываем или взаимодействуем с мыслями определенным образом, они приобретают силу. Это то, что отличает мысль от когнитивного искажения. Когнитивные искажения — это не мысли. Есть способы мышления, которыми мы активно занимаемся. Иногда раздражающие. Постоянные когнитивные искажения могут усугубить или создать проблемы с психическим здоровьем. К счастью, искаженные мысли – это привычки, и мы можем научиться их менять, в конечном счете предотвращая, чтобы эти нездоровые привычки способствовали развитию нездорового стиля мышления. Вот пять распространенных привычек, которые искажают ваше мышление. Во-первых, чрезмерное обобщение. После неудачных прошлых отношений удаление приложений для знакомств или полное изменение отношений – это стандартный курс действий. Чрезмерное обобщение – это когнитивное искажение, при котором вы можете основывать всю свою информацию на одном инциденте. Такое мышление ограничивает и настраивает вас на все искаженное мышление и эмоциональную боль. Он устанавливает саморазрушение еще до того, как вступит в бой. В большинстве случаев обобщения неточны. Ваш разум подобен Деке. Идеи, которые вы прокручиваете в своей голове, в конечном итоге складываются в мелодию. Если вы обнаружите, что чрезмерно обобщаете действия или события, сделайте паузу. Подумайте о том, чтобы провести анализ затрат и выгод на основе этой идеи. Стоит ли так думать? Спросите себя, есть ли соответствующие существенные доказательства, подтверждающие эту мысль. Во-вторых, маркировка. Навешивание ярлыков или неправильных ярлыков – это крайняя форма чрезмерного обобщения. Примером навешивания ярлыков может быть случай, когда, игнорируя контекст, кто-то может назвать другого придурком, если они натерли их неправильно. Она либо глобально направлена на себя, либо направлена на других. На самом деле навешивание ярлыков – это просто еще один термин для обозначения предубеждения, вынашивания дурных мыслей о ком-то, о вас или о ком-то другом, без достаточных доказательств, подтверждающих вашу мысль. Неправильная маркировка обычно включает в себя сильно окрашенный и эмоциональный язык. Часто вы склонны навешивать ярлыки без контекста. Первым шагом к борьбе с такого рода неупорядоченными мыслями является их выявление. Третий – обвиняющий. Чувствуете ли вы постоянно, что в вашей жизни есть определенные вещи, которые просто не поддаются вашему контролю, или что плохие вещи случаются независимо от того, насколько вы осторожны? Однако это не освобождает вас от необходимости контролировать то, что вы можете контролировать. Распространенная привычка, которая искажает то, как вы мыслите – это обвинение. Пример ламинирования может выглядеть следующим образом. «Перестань заставлять меня чувствовать себя плохо из-за себя». Вы можете почувствовать себя оскорбленным чьим-то комментарием. Но, как сказала Элеонора Рузвельт, никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Обвинение предполагает возложение ответственности за вашу эмоциональную боль на других людей или ситуации. В некоторых случаях это может пойти и другим путем – обвинять себя во всем, что происходит, даже когда это выходит из-под вашего контроля. Эта привычка мыслить побуждает вас не брать на себя ответственность или ответственность за то, что с вами происходит. Хотя в вашей жизни будут вещи, которые вы не сможете контролировать, держите себя ответственным за то, что вы можете, за свои действия и эмоции. 4. Увеличение. Что, если заставляет вас воображать абсолютное худшее в любой ситуации? «Что, если я плохо справлюсь с этим тестом?» «Или что, если у меня заплетется язык на собеседовании? Увеличение или катастрофизация – это когда вы отрицательно преувеличиваете результат. Вы находитесь в состоянии беспокойства по поводу негативных возможностей, что заставляет вас преувеличивать значение незначительных событий, таких как социальный провал или чье-то достижение. Увеличение вредно, потому что оно заставляет вас застыть, слишком напуганным, чтобы двигаться вперед. То же самое можно сказать и о двоюродном братье увеличения – минимизации. Пример минимизации – это когда вы преуменьшаете личные достижения. «Я действительно получил высокий балл по тесту, но я не настолько умен». В-пятых, эмоциональные рассуждения. Вы когда-нибудь вспоминали ту или иную ситуацию и жалеете, что не отреагировали по-другому? Легко позволить эмоциям подавить ваш рациональный разум и заставить вас поверить в то, что не обязательно является правдой. Эмоциональное мышление доводит наши эмоции до крайности, позволяя нашим мыслям полностью подчиняться нашим эмоциям. Некоторые примеры эмоциональных рассуждений таковы «я чувствую себя виноватым», значит, я должен быть в чем-то виноват, или «я чувствую себя неадекватным», значит, я должен быть виноват. Участие в эмоциональных рассуждениях означает, что вы предположили, что эти нездоровые эмоции отражают реальность. Проблемы с психическим здоровьем заставляют рассуждать эмоционально одно из самых простых искажений, в которые можно впасть. Эмоции подобны погоде, они постоянно меняются. Если у вас дождливый день, поиск убежища у кого-то, кто поддерживает и готов выслушать вас, может оказать вам большую помощь. Избавиться от искажений эмоционального мышления может быть непросто, но обращение к лицензированному психотерапевту может помочь изменить ситуацию к лучшему. Когнитивные искажения могут легко изменить вашу точку зрения, взглянув на светлую сторону. Вы также можете легко изменить искажение. Это происходит потому, что когнитивные искажения по сути являются привычками. И самый эффективный способ избавиться от вредной привычки – это заменить ее более здоровой. Когда вы сталкиваетесь с искажением, это помогает сначала идентифицировать его, изучить представленные им доказательства и оспорить их. Вы обнаружите, что большинство этих когнитивных искажений исчезают, когда вы смотрите на них через более четкую линзу. Когда у вас возникают проблемы с устранением некоторых ваших мыслительных привычек, обращение за помощью к психотерапевту может помочь распутать клубок ваших мыслей. Ловили ли вы себя на том, что киваете в эти моменты? Если хотите, оставьте комментарий ниже о своем опыте общения с ними. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто распутывает свой собственный клубок пряжи. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения новых видео. Супер спасибо, что посмотрели!